Еще раз, здравствуйте. Значит, по замочкам быстренько пробегусь. И по фурнитуре. Значит, по замочкам. Вот сразу хотел показать разницу между теми калеными пластинами, которые идут стоковые, стандартные. То есть, это 1,5-2 мм. И теми, которые у нас идут стандартные. Это 6-мм пластины. И по твердости они гораздо выше, чем фирменные Чизовские там и прочие. моторы. То есть, они все... То есть в монолит мускул идут такие две пластины то есть, то есть в 10 раз толще защита каленым металлом Чем возможно, ну на вашей двери стоит вот такая вот пластина То есть в нашей комплектации идут две вот таких Если рассматривать монолит мускул Так, значит, что еще по замочкам Замочки то, что в вашем случае Ну опять же в стандартной комплектации идет сувальдный это ключ бабочкой и цилиндровый, но опять же они идут по ряду причин. То есть первая причина, почему идет с и цилиндровый, потому что увальный замок можно перекрыть ключевое отверстие цилиндровым. То есть закрыв один замок, вы перекрываете ключевое отверстие второго. Поэтому я бы порекомендовал сделать так же. Естественно, то есть сувальный ключ он, там, более неудобный, там, то есть большой рвет карманы и все такое. Но в монолит мускул этот сувальный ключ наиболее то есть, маленько, меньшего размера. То есть меньше уже как бы не может быть. Это самый минимум для сувального замка. И сама конструкция замка. Этот замок процентов не открывается отмычками. Это признанный факт. В отличие от чизы, которая якобы защищает от мечек, от матур, от всяких, от всего этого шлака. То есть, кроме этого, у нас идет версия замка, которая имеет вылет регилей. И, в, и то что ригеля остается внутри то есть Еще почти столько же Ригеля остается внутри замка То есть зам, замок При попытке отжима работает Не на сламывание ригель А только на срезание Потому что ригеля еще остаются в замке То есть они не заканчиваются здесь А они еще остаются в замке Большая часть, большая часть ригеля Мотуры не рассматриваются. Ну, скорее всего, цилиндровым замком послужит ЧИЗА. Если это у нас не электромеханический не замок будет, не электромоторный, то, скорее всего, послужит ЧИЗА она опять же может быть электро э, временной фиксации электрической то есть если у вас там э, будет стоять такая задача чтобы дверь всегда была закрыта то есть навсегда чтобы такого не было возможности что дверь там э, не закрытая на замок то есть иногда такие требования выставляются то есть поэтому здесь дверь захлопываясь и она всегда закрывается на э, фиксации находится э, то есть это вот как варианты. Естественно, эта фиксация, она не на 100% потенциала двери, там на 5%, на 5 от силы процентов, но при этом, то есть, такое возможно. Поэтому, как программа максимум, как программа максимум, если уж совсем, как бы, задачи будут ставиться космические, назовем их так, то как программа максимум, есть замок электромоторный. Тот, который закрывает дверь на 100% потенциала всегда. То есть закрылась дверь. Либо вы дали команду, либо она сама по себе через несколько секунд. Она полностью выезжает от электромотором. Вверх-вниз блокируется тягами. Этот замок называется X1R. ESEO. Есть такие как бы, типы замков и у ЧИЗа, и у Матуры. У всех они есть, но все они стоят... Да фига, скажем так, мягко говоря. То есть само полотно замка стоит там, порядка 600-700 евро, плюс блок управления там, плюс э, под риф карты, под Bluetooth, под все остальное. Короче говоря, в итоге набегает сумма э, на такой замок полторы тысячи евро стоит вот такой вот замок. Э, но он как бы управляется, его можно как, ну он, если уже стоит система умный дом, он может быть э, адаптирован под систему умный дом он может полностью автономно работать без чего-либо, он может вообще не иметь цилиндра, то есть вообще не иметь цилиндра что как бы не рекомендуется но в принципе такой вариант может вот допустим на вот таких дверях как бетонных я показал что вот они в большинстве случаев не имеют снаружи вообще никаких ключевых отверстий то есть просто замок управляется только либо изнутри, либо удаленно получается вот такой вот замок X1R может быть ну там сейфы блокераторы все это такое я думаю вам будет ну, неудобно с этим всем поэтому это навряд ли будет рассматриваться такие кандидатуры. Броненакладка может быть как стоковая то есть ну как стоковая это мощнейшая броненакладка. Которая, ну, опять же, у вас, я уверен, что стоит броненакладка. Но, ну, опять же, не из-за того, что она у вас стоит плохая. Потому что я знаю, что вот это самое хорошее. С юбкой, толщина шайбы 13 мм. Самая максимальная защита по твердости, по форме. Но, ну, может быть, и нашего производства. Это вообще не имеющие аналогов как по твердости, по форме, по всем уязвимым местам. То есть, она, опять же, как и наши пластины, так и наши броненакладки, они в десятки раз превосходят. Также может быть рассмотрен вариант цилиндрового замка сувального замка с спиновой броней то есть возможно у вас такой и установлен то есть это является самым лучшим замком то есть если вот сувальный брать то это как бы самый лучший замок самой топовой защите То есть это замок который сувальный вот ключ бабочкой к примеру на него ставится еще вот такой колпак, и этот колпак еще защищается нашей фирменной броненакладкой. То есть ключ вставляется не горизонтально, как принято в сувальном замке, а вначале он вставляется вертикально. Там совпадает боковая нарезка на ключе. То есть если она совпала, есть возможность его повернуть горизонтально и уже углубиться в замок. То есть это является самым топом то есть, ну, для сувальных замков. Самым топом для цилиндровых являются цилиндры ЭВМСС. Один только цилиндр вот такой АВМС. Он стоит 15 тысяч гривен его цена с пятью ключами. Этот э, австрийский э, фирма F и цилиндр, который является самым лучшим в мире. То есть здесь как бы мы не говорим о топовых цилиндрах, там такие как Чиза rs 3 Облой Протек, это все топ, это все топ. То есть вот Протек это самый топовый цилиндр, Чиза rs 3 хуже, но она тем не менее она топовая. И СЕОР-90 это все топ. ЭВА-4КС это все топ. А то, что я сказал, ЭВА-МСС и ДОМ-Диамант, то есть это самые лучшие в мире цилиндры. То есть по свойствам своим, по э, материалам изготовления, по всем-всем-всем, то есть по возможности дублирования ключа. Здесь дубликат ключа не то, что сделать, как бы здесь его даже, но ну, это все магнитно. То есть нет взаимодействия прямого механического, Здесь идет удаленно магнитное, Магниты 8 магнитов стоят в цилиндре Они имеют 8 полярностей То есть ключ вставляется Выравнивает 8 магнитов в 8 то есть Здесь как количество комбинаций так ну И что самое главное Возможность взаимодействия на этот механизм Она нереальная Поэтому это является самым лучшим в мире Поэтому Если такой цилиндр рассматривать То в любом случае нужно ставить нашу броненакладку Потому что она тоже не имеет аналогов она тоже лучше Есть еще замки тоже вот в модели скала там идет замок мультилок омега там ключ вот такого типа трубчатого типа мультилок омега то есть он тоже хороший то есть, ну, он более компактный чем сувальный то есть более компактный но при этом есть возможность тоже перекрытия ключевого отверстия за счет нашей опять же фирменной разработки запатентованной это тоже ставится броненакладка со шторкой. Которая перекрывает ключевое отверстие. Поэтому по замкам вкратце пока так.